Эй, птичка! Что попочка хочет? Хочешь, чтоб тебя кролик полит? Она да? не берет его. Ну-ка, на билет покушать. Вкусно. Это шиншиллы какие-то. А вот смотрите, маленькая шиншилка! Давайте ее тронем за ушко. А, нет, она видит бамбуку спит уйти Э-э-э! -хе это кто у нас здесь фокус прям на него ловит. класс это кто такой-то тоже шиншула какая-то порода шиншу ну-ка давай-ка Ой, погладили тебя не убегаю маленькие детки спят Нифига себе, как он прыгнул. Ангорский кролик, заграничная порода его из Европы. Хочешь ты билет покушать? Давай. Ну вот это-то вообще. О, да. Какой кролик, какой у него мех. Мех, прям просто мешок, он прям спит. Ой, вообще такая нежная-нежная, шелк-шелк как будто. Эй, привет, дружище. Нет? Ну ладно, как хочешь. Не хочешь, как хочешь. Он так прикольно из руки ест. На, прям положи так много, хоть один. не <ган> да? Я пробовал дать ему свой билет. Иди серьезно. Ну давай. Подожди, я боюсь. А вдруг он... черт, он откусил мне палец. Мне будет я на руки взяла. Этот-то вообще... Ринский. Ну-ка, да я тебя немножко потрогаю. А, нет, давай за ушко. Ой за ушко. Ой за ушко. Ой за ушко, тебя потрогаю. Ну-ка, если я тебе вот так вот потрогаю. эй а -а -а -а. Ну, привет, что? Хотим поздороваться со мной? Ой, да. Здорово. Нефиг <свес> на у неё, уху. <свес> ну, какое длинно. Лежит такой столько важной морды и груди. Балдеет. <свес> <свес> <свес> <свес> Балдеет такой спин! О -о -о. А тебя как зовут? Ой, у него ещё когти есть. У этого вот прям вообще ярко такие выраженные когти. Рекс, Рекс, смотри у него еще копки какие. Ну, фигня, О, Кролик убийца, вот это из фильма Кролик убийца. Эй, -э -э, птичка. Кто хочет билет? Не, ну вот это все гигантский кролл, да? Охренеть. Какой он гигантский кроу Давай Попробуем тебя за ушко Гаун как-то видит. Это кто? Вара? Вара? Мягкий. Эй, привет. Хотим? А ты кто такой? Приветствую, дружище. Давай, вот твой пропускной билет. Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Хрена какой огромный ушастый кролик. Это ты что за американский кролик, да, такой? А -а -а, американский кролик. Э -хэ Крольчиха и крольчата. Да, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Привет, дружище. Йо-йо-йо, yo, yo, yo, What's up, man? What the fuck are you doing out there? Ah? А? Типа. он просто обьился, уже его он, кормили здесь целый день. Смотри, он хочет, наверное, то, что типа это. Думает, что ты ему что-то хочешь дать. Он так проверяет, у тебя просто в руке что есть. Нет, нет, ничего, черт. тут. Привет. Как тебя зовут? Фига, вот это хвост у него. Если он его еще сейчас распустит, это вообще будет А Он их не клюет, наверное? Ну ему точно что -то хочет от этих куриц. А, он у них подъедает еду просто. О, а это кто такой? Нифига себе, он смотри, пошел к себе просто. <музыка> <музыка> Они устроили догонялки здесь. Хрена у него хвост конечно. Какой хвост. <музыка> Так, так What's up, павлин? Он хочет украсть уже корм Есть Он еще такая боится Это что, такой петушок какой-то? Петушок золотой гребешок а фигаси, Он еще замер, такой, смотри, смотрит Он думает, блин, что, кто такой-то? Это еще кто такой? Почему? Что он хочет от меня? А, потом ка я от него он меня нервирует. Что это такое? Это какие-то куры специально, Какой-то вид курей интерес. А вот это вообще птичка нагленькая. Она такая ходит и кушает у соседей. В общем, интересно. Я что-то боюсь. Да не боюсь, ты что? Он вообще без обидел. Ну, какая можно? Умойтая какая. Подожди, я вот так. Ну-ка. А, ч ⁇ Ты о Ну. Вот, ты вот как умеешь. Ну ладно, привет, привет. А вот это ты будешь? Да. <мell> <мell> угу. Нет. Давай, оставайся здесь, в клетке. О, какой-то Дай какой-то. Дай какой-то помощь капуш. Как писано мне за капушку? Капитан. Капыто. Это тоже свинка морская? Я не знаю, что это такое, мне страшно это трогать. Она ест ни хрена себе. Морские свинки. что за порода такая? О, ты посмотри на нее, как она выглядит. Эй, ты видел ковбой Джонни? она лысая такая и теплая. Тепленькая такая. Огромная свинка. О, смотрите, анчугана как сразу реагирует, то есть она идет насюди в мою руку. Да, да. О, нифига себе, она подпрыгивает, смотри. Она может даже встать. Да? Нифига себе. прям какого чутка? Смотри, смотри, чутка. О, Белка выснулась. Ну-ка, ну-ка посмотрим, какая она все-таки. <смешка> так, а зум по по по полный, полный, полный зум. Ну-ка, дай-ка посмотрю, что там что вы ждете орехи где все голуби голуби павлины Он услышал меня. хотите поварковать с голубками Эй, друг Ого, какая красивая птичка Эй, иди-ка сюда Офига у него какая-то Ну что, давайте, шагом, марш. Левый, левый, раз, два, три. Да не лететь, шагать, вы что, ребята? Это не моя команда. Кто <музыка> хочет червячка? Крулец. <музыка> Какой ты. Какой тебе приятный на ощупь. Нифига, он еще и кушает. Ого, как ты кушаешь. Ну, Привет! Делайте со мной все, что хотите. Я буду спать. Хочешь попасть на то? Ты хоть живой? Ты живой? Или ты не живой? Просыпайся. Шо, кто тут самый няшный? Вот этот, по-любому. Так, фокус на всех. А я чешу ему. Смотри, у тебя сейчас куртку сперят. Заберите меня, пожалуйста. Возьмите меня с собой. Вот так. О, Поп, поп. Он перестал дышать, когда я его потрогал. Потрогай ему за нос и он перестанет дышать. Мы разбудили кролика. Дижан, давай, Это французский баран. Сэр. Скажи, я, Кто потревожил мой сон? Его надо приезжать. в клее. Это как, знаешь, эти кролики есть с этим? С рыбольником. Отпустить. <решит> ну давай, красавец, давай под музычку. Ритмичные. Давай, павлин, хрена чего. Ладно, пока поближе. Пока зайчише, пока козлиша.